здравствуйте дорогие друзья мои любимые подписчики прекрасные души и сердца которые очень-очень заждались нового видео продолжение нашей предыдущей темы которая называлась о чем она молчит помните а, тот резонанс который я получила от вас а, я так поняла вы хотите тему, ну, как бы идентичную предыдущей, да, что-то такое похожее на это. Поэтому, продумав все, я решила назвать следующую тему так. То есть этот выпуск посвящен теме эмоций. Какие эмоции я вызываю у нее? У нее это может быть особо женского пола, который вас интересует. Это могут быть новые отношения, это могут быть отношения на паузе, это могут быть бывшие отношения, для кого это актуально. Есть подписчики, которые просили сделать видео на восстановление отношений. То есть даже мы приплюсуем эту тему, а вернее, этот частный случай также это могут быть отношения, которые набирают только обороты, то есть новую силу, новые дыхания, как бы да, У нас лето в разгаре и сейчас очень многие люди решают поменять свою судьбу, для этого они пытаются да, разобраться и в своих чувствах, и посмотреть, собственно, на картах это проще всего сделать, да? посмотреть, а что, собственно, какие эмоции вызывают они у загаданного человека, у загаданной женщины. Также вы можете просмотреть э, в данном раскладе, ситуацию, если вы давно в браке и ваши отношения стали для вас, ну, скажем так, немного э, зашли в какое-то такое более спокойное течение, да, и если вы хотели бы понять, стоит ли стоит ли э, менять что-то в своей жизни, либо остаться в этих отношениях, также это как частный случай, вы можете посмотреть на этом раскладе. Расклад будет авторский, как всегда, на моем канале. Также он будет выполнен на чувственной колоде Таро. Магия наслаждений, которую вы все очень любите. Также я прибегну к классической колоде Таро. Айлен класс. И, возможно, посмотрю что-то на Декамерон, если в этом будет необходимость. Еще я хочу вас поблагодарить, дорогие мои мужчины-зрители, за, ну, за вашу активность. Мне очень приятно, что очень много людей подписываются. И очень хотят и личных раскладов, в общем, обращайтесь, пожалуйста, внизу а, есть все данные, как это сделать. А, я довольна, что у вас происходит все самое самое такое желанное в вашей судьбе, ваш прогресс, я вижу его, чувствую его. И, собственно, вы сами его наблюдаете, пишите мне об этом, мне очень приятно. Я вас благодарю за то, что вы э, сами, сами же работаете над своими отношениями. И мне приятно, что мои видео, они для вас э, настолько результативны. То есть э, мне приятно, что от вас есть отдача в виде лайков, в виде комментариев в виде репостов, я очень рада, что ну, наш канал начинает хоть как-то да, двигаться все-таки в сторону лучшего канала да, на тему отношений для мужчин. Опять-таки я делаю этот канал для вас, дорогие мужчины. Почему? Потому что по-моему процентов меня смотрит именно мужская аудитория. Ну что ж, всем передаю привет огромнейший, такой солнечный, даже да, с таким немного э, оттенком, не знаю, <смех> э, больших эмоций. Да. Почему? Потому что э, сегодня такой день, когда мне захотелось вам больше улыбок что-ли подарить, потому что вы все замечательные люди. Практически все, особенно вот сейчас подписываются новые мужчины. И я чувствую, что энергетика у нас очень классная на канале. да. Ну что ж, давайте я перейду к раскладу. Вступительная часть завершена. Я бы хотела, чтобы вы сегодня углубились то, что мы делаем всегда, каждый раз на раскладе, но при этом вы, вы бы углубились так, как у нас эмоции, да, мы берем эмоции, вы углубились больше не в прошлое что-то, да, вот что вас беспокоило когда-то, возможно, если это прошлое отношение, а в эмоциональную часть вашего союза, либо будущего союза. То есть вы бы в себе, да, поискали какие-то такие потаенные уголочки в вашем подсознании, да? где а, живут ваши эмоции. Для чего это нужно? Для того, чтобы а, такую вот эзотерическую сделать, как вам сказать, а, ну, как вам... Ну, чтобы вы совершенно спокойно, совершенно спокойно смогли а, подсознанием а, понять, что именно мы сейчас будем с вами смотреть. То есть это не будут конкретные какие-то планы на вас, там у женщины, да, это не мог, не будут какие-то конкретные шаги, допустим, женщины, да, к вам, а это будут именно эмоции, то, что невозможно иногда даже, знаете, поймать мыслями, это то, что вот внутри нас, а, то, что нас питает, вдохновляет, скорее это эмоциональный фон, а, такой, знаете, вот насколько вы человеку дороги, насколько этот человек с вами вот находится в связке эмоционально, да, вот, вот примерно с таким посылом я буду делать этот расклад. Если же выпадут карты, которые покажут, что в прошлом там или в настоящем эмоции не касаемы вас, конечно я же я вам об этом скажу, но если выпадут прекрасные карты, каковы, зачастую да, выпадает в раскладах, то я вас обрадую, я с вами буду честна, то есть э, какая-то часть расклада будет полностью резонировать да, для кого-то, какая-то часть расклада может не совсем быть э, о вас, но в любом случае подсознание уловит те моменты, которые касаются именно ваших отношений конкретно ваших, кто меня сейчас смотрит, да, вас много, поэтому, пожалуйста, расслабляйтесь, входите в эмоциональный ваш фон, вспоминайте женщину, которую вы загадали, да, вспоминайте самые яркие эмоциональные моменты, всплески ваших отношений, либо, если это новые отношения, фантазируйте по этому поводу. Ну, а я начинаю концентрироваться, как всегда. Какие эмоции я вызываю у нее? Хм. Прекрасно. Отлично. Я уже кое-что вырисовала здесь. Ну что ж, могу трактовать. На обороте у нас Паш Мечей. Паш Мечей, я могу сказать: эта карта касается вас на данный момент времени, я могу сказать, что вы активно наблюдаете где-то за вашей загадываемой женщиной, где-то вы за ней смотрите, подсматриваете. да, тайком. Ну, это могут быть а, интернет, это ну, социальные сети, может быть, к... Если вы живете неподалеку, вы имеете возможность видеть эту женщину в тот момент, когда она не знает, что вы смотрите. Да, ну вот такая вот карта выпала. И еще, кстати, немного ревнуйте. Видно, ваша женщина обладает ярким таким типажом, и она нравится очень многим мужчинам. Скорее всего, так проигрывается здесь этот момент. Хм, прекрасные карты. Ну что ж, на второй колоде, наоборот, у нас карта мир старшего аркана. Я могу сказать, ну это лучшая карта для отношений. Если мы говорим об эмоциях, то э, эта карта касается женщины. Ваша карта Пашмечей, я уже сказала, что она значит. А у женщины, скажем так, ярчайшие эмоции по поводу вас. Она считает, что вы и она это мир, да, целый мир. В котором вас двое и который существует благодаря вашему а, единству что ли даже если вы не вместе то эта женщина она вас а, как вам сказать она она воспринимает все что связано с вами а, как какое то знаете отдельную субстанцию, не касаемо э, обычной жизни, где есть работа, там деловая сфера, либо какая-то суета, да, вот какая-то, ну как обыденность, вы и она, то есть, ну, мужчина и женщина, для нее это целый мир, который существует отдельно от каких-то привязок, связанных с бытовухой. То есть здесь больше фантазии. да? Вот мы смотрим на эмоции женщины, она вас видит таким лучезарным человеком, который приносит удовольствие. Возможно, она даже ощущает данный момент времени на каком-то своем интуитивном уровне, даже если она не обладает мощной интуицией, но она ощущает, что в ее судьбе с вашим появлением случаются какие-то перемены удивительного характера и она связывает эти перемены с вами. А еще я чувствую здесь какую-то привязанность, что ли, привязанность к тому, что здесь мужчина такой изображен. Как бы дерево красивое такое, плодородное, цветущее. Вот, вот у меня цветок, хризантема, да, вот. Она как бы чувствует, что вы живой человек, да, вот. Что вот а, вы не просто... Даже если вы суровый по жизни, да, человек, допустим, у вас характер такой не мягкий, да, но она может найти к вам какой-то подход такой, что она ощущает с вами этот прилив какой-то энергии вот именно вашей, когда вы вдвоем чувствует э, вибрационно вас как живое существо, которое напитывает ее энергетикой особой, которая между вами. То же самое чувствуете, скорее всего, и вы, потому что эта карта мир, она именно старшего аркана, она говорит о том, что здесь э, большое единомыслие, да, такое большая гармония в отношениях. Во всяком случае, эмоции женщины по поводу вас самые положительные. Здесь нет а, притворства, во-первых. Здесь нет, знаете, вот нет такого женского коварства, что ли, если так можно образно сказать, когда женщина воспринимает мужчину как что-то. Ну, как, как должное, да, здесь другая энергетика, здесь энергетика цветения чувств, эмоций, да, когда человек, он, она в данном случае, да, воспринимает отношения как живую субстанцию, которая требует полива, да, Подпитки, так сказать. И поэтому эмоционально она к вам привязана. И она чувствует ваши эмоции по этой карте тоже. Она чувствует, что вы тоже точно так же связаны с ней, как и она с вами. Вот есть тут такая гармония: здесь четыре стихии на карте: огонь, вода, воздух, земля. И вот она чувствует, что все эти стихии они как бы с вами. Да, вот в едином потоке, когда вы вдвоем. Вы можете даже не видеться долго, но эти ощущения она, наверное, помнит, когда был, были вы вместе, потому что здесь выпала очень яркая карта на обороте. В принципе, это говорит о том, что даже если между вами был какой-то конфликт есть такие пары здесь у меня судя по первой карте я уже вижу туз мечей был у вас в прошлом конфликт конфликт был на фоне вашей близости какой-то да то ли невозможности близости сейчас я перейду к этой позиции то ли того что вы были еще в каких-то отношениях но вот ей этой близости не хватает она ее помнит либо она хочет этой близости с вами точно так же как и вы почему потому что это карта магии наслаждений и здесь так как она выпадает на позицию у вас то я могу сказать здесь изображены двое людей которые играют с другом в кровати да у них такие интересные активные игры вот я могу сказать что Эмоции ярчайшие. Это первая карта, она очень важна. Ярчайшие эмоции вы вызываете в ее воспоминаниях, да? вот в мыслях о вас. Это эмоции, связанные с телесными наслаждениями. Даже вот так. Да? Интересная такая позиция у нас сегодня. Интересная, интересная тема даже расклада насчет эмоций. Следующая карта, которая характеризует ваше отношение к ней и ее собственные эмоции, то, что это женщина-императрица для вас. В ранее выпущенных видео я говорила, что самые важные карты второй – это императрица и карта мир. Здесь они выпали. Я могу сказать, что отношения, которые вы здесь загадали, они для вас судьбоносные, они для вас самые важные, пожалуй, в жизни. Если вы не достигли каких-то договоренностей по тузу мечей, то вас ожидает это в будущем. Причина от того, что вы их не достигли сейчас, эта карта, как всегда, выходит в каждом практически моем раскладе «пятерка мечей». То есть причина пока не устранена, в предыдущих раскладах я говорила, раскрывала эту карту для многих из вас. Пока она не будет устранена, эта причина, эта карта будет выходить. Ну, это, собственно, понятно, потому что смотрят меня постоянные подписчики, и, естественно, карты в раскладах показывают ваши позиции, да. Как вы двигаетесь вперед, с какой скоростью, что происходит у вас в жизни. Это все отображается в данный момент времени, да, вот мы сейчас смотрим сегодня, вот отображается, что причина пока э, висит в воздухе, поэтому, собственно, туз мечей в прошлом, и поэтому, наверное, наверное, следующая карта, характеризующая вас, это король мечей. То есть вы сейчас находитесь в некой... Э, здесь не идет речь о конфронтации, да, вот с вашей женщиной. Здесь еще идет речь о том, что вы Эмоционально закрыты друг для друга. Именно эмоционально, да. Вы как бы знаете: вот на карте здесь, в магии наслаждений, показана такая сцена. Наблюдают за вами люди, ну, какие-то, да, то есть кто-то вам мешает раскрыться, раскрыться в отношениях. Ну, воспринимайте это как Образ, да, что-то, кто-то вам мешает по пятерке мечей раскрыться в отношениях. И вы как бы делаете маленький шаг, шажок в сторону женщины, да, вашей императрицы. Но как бы проверяете ее реакцию на ваши шаги и как бы наблюдаете со стороны по карте паш мечей. Все очень четко, карты показали, да. То есть вы наблюдаете за маленькими, крошечными позициями шагов навстречу этой леди. И, собственно, в этом есть ваша закрытость. А эмоционально вы пока закрыты, к сожалению. Но смотрите этот расклад. Возможно, у вас в будущем все будет намного быстрее двигаться. Да? Пока что так. Но, опять-таки, король мечей – это еще и знак того, что вы мудрый мужчина. Вы обладаете опытом. Опытом не просто жизненным, да, а опытом в отношениях. Возможно, судя по тому, что здесь другие люди на картинках, да, как бы наблюдают за вами, возможно, вы сейчас зажаты в каких-то э, либо временных рамках, либо в рамках какого-то другого вашего, ну, чего-то там, что вам мешает э, сблизиться с этим человеком и наладить, собственно, ну, как, какой-то контакт, да, поэтому императрица, она, конечно, выпала для вас желанной очень, да, главной женщиной, но пока что у вас э, король мечей, вы не император для нее, вы пока не пара, да, но вы очень хотели бы этого, но есть некий некие опасения, некие страхи. Хотя эмоционально императрица – это женщина свободная. Если мы говорим о теме расклада о ее эмоциях, то она как раз хотела бы вас видеть императором. Она не хотела бы короля мечей. Король мечей – это мужчина не просто закрытый. Еще раз вот хочу ваше внимание обратить. Это мужчина, который не нашел в себе смелость заявить о себе да, по-настоящему. То есть он как бы играет, играет на грани, знаете, вот э, люди, которые э, обладают такой, э, знаете, вот мышлением, где они просчитывают ходы, стратегии, да, вот это скорее вот эта позиция, то есть здесь нет чувственного плана у мужчины, у императрицы как раз эмоциональный план хорошо развит и проявлен уже в реальной жизни. У мужчины же нет только мыслительный план. Он, он только замысливает пока, только планирует, только устраивает какие-то ну, в общем, для себя рубежи обозначивает, да, записывает, да, в своей как бы, деловой книге, да, как, как какой-то, да, вот, можно сказать, бизнес-план строит. Это не касаемо эмоций абсолютно. То есть вы мужчина пока безэмоциональны к этой женщине. Возможно, возможно, по пятерке мечей у вас была ссора у некоторых и эта ссора была э, достаточно. Ну, судя, да, вот мечи, пятерка мечей, туз мечей, она была для вас, ну, мягко говоря, да, обидной, обидной, обоюдно обидной, и вы переживаете, эмоционально переживаете, что женщина будет злопамятна, будет вам напоминать об этом, если вы приблизитесь к ней. Могу сказать, что вы зря беспокоитесь по этому поводу. Следующая карта, кстати, это центральные карты моего расклада. Вот позиция, да? Эмоции, какие эмоции я вызываю в нее? Вот, смотрите, туз кубков. Вы ее очень любите, да? По настоящему это ваша карта. А она ждет вас, рыцарь пентаклей. Она реально вас ждет. Причем Пентакливый рыцарь. Есть здесь два яркости в этой карте. Первое, что я могу сказать сейчас на данный момент, это то, что она вас ждет очень давно, и она, в принципе, уже как бы, знаете, вот э, ощущение того, что, э, как вам сказать, что женщина, э, ну что женщина уже задумывается о том что, возможно, вам не по пути вместе. Да, есть такой момент, тут слишком долго вы держите паузу, эмоциональную паузу, тут делать даже не в поступках, эмоциональная пауза, но, но на карте здесь четко видно, что вы догоняете вот эту красивую девушку, да, и у вас в руках какой-то плод, да, какой-то фрукт, и вы хотите ей вручить, и она на данном, на данном образе, да, этой карты, она задумалась, а стоит ли? То есть вот этот момент, я четко считываю по тузу кубков и по этой карте, что она уже начала задумываться. Но это не значит, что эмоционально она к вам не привязана. Это значит, что она стала сомневаться, а решитесь ли вы вообще на что-либо? Потому что как правило, женщины, они не настроены долго ожидать. И даже если эта дама обладает терпением, у каждого терпения есть, ну, как, знаете, у каждого, у каждого происшествия есть сроки давности. Вот у каждого терпения есть все-таки границы. Да? Не хотелось бы говорить об этом здесь, но я должна сказать, что показывают карты. Так как я пообещала вам, что буду честна. Здесь такой момент есть. Если вам это актуально было услышать, пожалуйста, я вам это озвучила. Второй момент. Кто такой рыцарь Пентакливый? Это мужчина, который приходит на свидание с каким-то ценным подарком для любимой. Да, вот, собственно, здесь олицетворяет этот фрукт. Фрукт, это может быть все, что угодно, может быть, даже какое-то предложение. Ну, это не обязательно предложение, там, руки и сердце, естественно, это имеется в виду, что вы хотите вывести эти отношения на другой уровень, не на тот уровень, на котором находились ваши отношения до этого года. Понятно, да? И вот императрица выпадает, следующая карта, рыцарь Пентаклей. Вы стремитесь на свидание. Да, вы вот долго стремитесь, скорее всего, пока планируете, но вот она, видите, она, она уже вместе с вами, да? В данном случае мы смотрим эмоции. А какие эмоции? Туз кубков. Ну, туз кубков это любовные эмоции, это эйфория. Вас ждет эйфория. То есть в этом фрукте, который вы даете этой красивой девочке, здесь есть вот этот момент, что знаете, как Адам, и Ева, яблоко познания. что-то такое в этой истории есть. То есть вы даете что-то, что эмоционально дает захват да, захват этой женщине. Поверить вам еще раз, потому что в прошлом у вас были, конечно, косячки. Да? И, возможно, женщина закрылась по пятерке мечей. Но в прошлом раскладе мы с вами это обсуждали, почему она молчит. Собственно, поэтому и продолжение моего, так сказать, сиквела по поводу того, молчит, не молчит, но эмоционально она с вами, Туз Кубков. Это любовная карта, она основная в этом раскладе, она выпала на позицию вас, то есть вы ее любите. То, что она к вам привязана, то, что она для вас главная женщина, говорит карта императрицы. Здесь любовь обоюдная. Но пока что у вас, между вами, король мечей, то есть ваша закрытость. Ну что ж, прекрасные центральные карты, я их уже огласила, вы знаете, то что вот то что дальше выпадает меня вообще потрясает, ну все так четко, знаете, вот как будто бы Действительно, проведение нам показывает, а что, собственно, чего ждать, да, именно эмоции показывают. Не планы, не какие-то события, там, не каких-то других людей, а именно эмоции. А эмоции какие? Паш Пентаклий, начинание, во-первых, Паш, во-вторых, Пентаклий. Смотрите, рыцарь Пентаклий и Паш Пентаклий, рыцарь вестник, а Паш это уже действие. У вас будет свидание, вот оно изображено. Тут даже какое-то шампанское, вы друг, друга, друг с другом пьете это шампанское. Удивительно, правда? А внизу карта суд, да, карта судьбы, карта возрождения. У вас возрождается что? Ваша любовь, туз кубков. Понимаете, как четко карта разговаривает с нами сегодня? Это удивительно. То есть да, это свидание будет, она примет ваше предложение, вот, вот этот рыцарь, вы доскачете до нее вы ее увидите, вы успеете да, до того момента, как ее терпение возможно закончится, она закроет да, дверь. То есть это закрытие двери не будет, она действительно вас дождется. Либо вы ее дождетесь, смотря кто смотрит меня. Да? Но мы сейчас смотрим эмоции. Так вот, эмоции изображены на карте Паш Пентаклей. Это вот вообще в колоде... Магия наслаждений, здесь несколько таких карт эмоциональных, которые показывают захват ваших каких-то вот сближений. Да? Вот когда художник, художнику удается показать в каком-то сюжете, небольшом сюжете, показать, насколько ваш эмоциональный вот этот вот э, любовный фон будет вами прожит. И как это будет сладостно для вас. Вот здесь, на этой карте, пожалуйста, можете ее загуглить. Здесь это все есть. Здесь это все ну, очень интересно показано, рассказано мною уже. Э, по карте судьбы старшего аркана, опять-таки старшего аркана, очень много из старших арканов. Выпадают они в позиции того, что это свидание долгожданное, оно вами выстрадано обоими, да, эмоционально вы давно вместе, это ваши кармические отношения, то есть вы, когда встретились, вы не могли пройти мимо друг друга, и то, что вы сейчас не вместе, либо вместе, но охладели друг другу, на самом деле это все полная ерунда, потому что вы соединены, эмоционально вы настолько настолько близки, что Паш Пентакли говорит сам за себя. Мужчина здесь находится в таком… в трансе даже, да, от вот этого сближения. Женщина тоже полузакрыла глаза, ей очень приятно, что эта встреча наконец-то состоялась, эта встреча по судьбе, она должна была состоять, состояться. Это карта будущего, ну, следующего вашего витка, да, после центрального моей позиции, это карты недалекого будущего. Для тех, кому актуальны встречи, либо новое знакомство, оно вами будет прожито. Но здесь, конечно, дорогие зрители, здесь очень многое зависит от вас, от вашего и желания активных действий, активных каких-то проявлений себя, не скрытности, а именно эмоциональных проявлений. Ни в коем случае не обманов да, по пятерке мечей. То есть здесь вот эта вот двоечка двух лет, она проиграется при условии, что вы будете также откровенны, и вы станете императором для этой главной, красивейшей женщины в вашей жизни которая действительно, действительно для вас становится основной женщиной. Так как я здесь чувствую, что есть многогранные фигуры, да, есть многоугольники, то, ну и, конечно, очень нелюбимые, но что поделать, то вам, конечно, придется как-то договариваться, что-то делать в этой ситуации. Но в любом случае, женщина с вами на одной волне. В данном случае, да, в недалеком будущем. Так, и что ж, э, карты финала. Э, карты финала, это не значит, что это финал на всю жизнь, естественно. Это финала, там, то время, которое вы загадываете, да. Здесь у нас верховный жрец, аэрофан. То есть, представляете, это карта мудрости, карта защиты высших сил, карта того, что эти отношения могут вывести вас на определенный уровень, высочайший уровень, да. Что у нас может быть самое ценное в отношении. Когда люди создают союз, да, то есть это карта как бы священного союза. Ну что ж, это уникально увидеть в раскладе на эмоции, да, к чему, собственно, приводят эти эмоции. И наверху у нас отношение к вам. Вы вызываете эмоции короля чаш. То есть вы были королем мечей, заметьте, да, потом у вас состоялось вот это свидание судьбоносное, да, Судьбоносная. И вы становитесь королем чаш. Это любимый мужчина. Любимый мужчина, который, который, которого ничто не заменит. Понимаете? То есть иерофант показывает, что вы эмоционально для этой женщины станете, пока нет, но станете любимым мужчиной. То есть мужчин много может быть у вашей избранницы. Да, вы ревнуете. Я это понимаю прекрасно. Но любимым мужчиной станете вы. И всего-то вам нужно было посмотреть этот расклад, чтобы понять, что да, вы сейчас находитесь вот в этой позиции, к сожалению, да? Основная, коло... Основная развязка вот этого всего, да, вот здесь находится, в этом двухлетии. И что будет дальше? Свидание, и ваша любовь, она станет священной. То есть уже не будет у вас разлук, у вас не будет каких-то колкостей в отношениях, у вас не будет разногласий, у вас не будет каких-то, знаете... Ощущений одиночества сердца, которое вас сейчас гложет. Я сейчас почувствовала, пока брала последние вот эти крайние две карты, я почувствовала, какой, какой у вас осадок да, на душе. Как вам одиноко? Как бы вы хотели а, не знать, не проживать того прошлого, которое у вас было, да, именно то прошлое с колкостями, да, вот такое какую-то глупая, которая нелепая для вас. Ведь вы это осознали, потому что почему осознали? Потому что следующая карта императрица. Если бы она здесь не выпала эта карта, я бы могла другое сказать о вас. Но я прекрасно понимаю, что вы немножечко даже от страха закрываетесь, да сейчас. Я чувствую, что сердечко ваше, оно хочет открыться, но вы немного, как любой нормальный человек, переживаете, потому что прошлое таково, настоящее непонятно, а будущее так вообще, да, мало ли что там. да. Тем более время сейчас непростое. Люди, они, скажем так, в состоянии нервозности большую часть времени не находятся. Я вас очень хорошо понимаю, и могу сказать, отбросьте, отбросьте вот эти вот какие-то ваши, да, вот, вот вы сами себя судите, да, жестко, по карте суда, да, по карте возрождения, отбросьте вот эти какие-то прошлые, прошлые заморочки, они в прошлом, они, понимаете, они на системе, вот, с такой вот системе, как вам сказать, на, на вашей жизни, да, они, да, они занимают какое-то место, но они в основном в голове прокручиваются, они в сердце не имеют такой силы, они, я сейчас о вас говорю, да, о вашем плане сердечном, если мы говорим об этой женщине, то в принципе у нее, кроме туза мечей, больше никаких в прошлом, да, больше никаких напоминаний о том, что вы какой-то не такой человек, там как какие-то вы совершили ну, какие-то фатальные какие-то последствия, тут об этом вообще речь не идет. Здесь, в принципе, очень позитивный взгляд женщины на вас. Эмоционально она с вами. Более того, она почему-то, к моему большому удивлению, даже восприняла этот туз мечей как что-то такое, знаете, э -э как ваш характер, что ли, да, вот туз мечей, король мечей. Она поняла, что Ваши прошлые отношения сделали вас таким человеком, ну, как нелюдимым. Ну, что значит нелюдим? Не то, что вы не общаетесь ни с кем, нет, а то, что вы с женщинами общаетесь жестко. Да? Вот она восприняла это как дань тому, что у вас были в прошлом негативные переживания по отношению к другим женщинам, и, возможно, вы хотели отыграть какую-то часть часть вот этого сценария, которое вам там не удалось на, на ее отношении с вами, да, ну то есть на ваших отношениях. И поэтому, возможно, она закрылась, поэтому она замолчала, как в прошлом мы смотрели, да, сейчас же женщина ожидает ваших решений, ваших а, по, по рыцарю Пентакли, чего она, кстати, ожидает, да, какие эмоции вы вызываете. Она хотела бы, чтобы вы... Побольше общались, общались по сузу кубков, общались с любовным каким-то посылом, побольше открывались. Здесь ощущение того, что, в принципе, вы сами себе эту ситуацию надстроили, да? надстроили какой-то негатив, да? пустили в сердце. На самом деле этого негатива, если он и был когда-то, когда-то давно, Давно это значит, даже у некоторых, даже больше года назад, да, у некоторых по пятерке мечей, ну давно это тянется, не вчера это было, не в прошлом месяце, да. Я могу сказать, вы сами продолжаете проживать вот именно вот эту ситуацию, связанную с молчаниями, с какими-то страхами негативными размышлениями. Не стоит этого делать, потому что вы теряете время, драгоценное время вашей жизни. Жизнь не настолько длина, что тратить ее на это. В конце концов, если у вас в прошлом не с этой женщиной, а действительно с другими женщинами были негативные ситуации, то вы должны были перед тем, как вступить в отношения с новой женщиной, да, закрыть все вопросы с теми женщинами, да, допустим, пойти объясниться, да, объяснить, что это неприемлемо для меня, да, такие, такие отношения, неприемлемо а, там не, не буду вас учить, вы все взрослые ребята, мужчины прекрасно понимаете, что такое закрыть отношения, да, поставить точку и тогда вам было бы легче уже начинать, видите, туз мечей начинания, да, отношения новые с вот этой женщиной почему? потому что вы бы перестали думать о том, что было раньше неправильно, некрасиво неинтересно, там, не знаю со знаком минус, все, да для вас разрушительно в тех отношениях, из которых вы вышли. Вот почему важна пауза, пауза, после расставания с кем бы то ни было и возобновлением, либо, да, новыми отношениями. Нужна пауза. Для чего она нужна? Чтобы поразмыслить, понять почему, что, как, куда и, и что нужно сделать, чтобы двигаться дальше по-новому к новым берегам, к новым отношениям, либо, опять-таки, возврат. но ну возврат с чем? Не с прошлыми обидами, конечно же, не с прошлыми косяками, да, не с прошлым поведением, да, по пятерке мечей, а уже в новом качестве. То есть кем стать? Королем чаш. Чтобы стать королем чаш, для любой женщины, неважно сейчас кого мы смотрим, да, просто говорю, как, чтобы стать э, позицию короля чаш, нужно прежде всего полюбить себя, да, полюбить, простить себя за что-то, да, и полюбить человека, тогда уже это вам просто легче сделать нового человека, потому что почему? Потому что вы обнуляетесь, вы перестаете. Э, нагнетать негатив в своем существе, в своем сосуде, да, вот этом сердечном. У вас э, здесь вот происходит какое-то, знаете, чудесным образом происходит э, обновление вашего. Вы как будто бы заново начинаете рождаться, заново жить, заново видеть этот мир. Вот по карте мир, понимаете, вы начинаете понимать, кто вы. И кто же вам нужен? И этот человек притягивается именно тот, который вам нужен. Точно так же чувствует ваша девушка любимая, что да, она вам нужна. И эмоционально между вами становится вот это вот ощущение гармонии и счастья. Почему? Да потому что она считывает, что она ваш мир, а вы считываете, что вы ее мир. Понимаете? Вот об этом, об этом карты на, карта «Мир Старшего Аркана» 21. -е. Почему? Да потому что вы по иерофанту становитесь королем чаш. Вы излучаете любовь, и эта любовь, она расцветает. Понимаете? Расцветает. Она становится вами даже ощутимо на огромном расстоянии, неважно, сколько между вами, какой промежуток да, расстояние, какой промежуток времени прошел, вы ощущаете любовные вибрации в сердце. И это очень важно. Постаралась для вас, для всех в принципе Сказать эту важную вещь, которая для отношений основная. Эмоции, эмоции вашей женщины по отношению к вам, любовные ваши тоже. У вас пока нет реализации пока что, да, но она будет. Она будет и вот она к чему приведет. И арафант, и король чаш. Ваша же женщина. Она уже в прошлом для вас императрица, а в настоящем, естественно, тоже. Но для того, чтобы вы почувствовали это сближение, вам нужно расслабиться, вот как сейчас на раскладе, и с таким же расслабленным эмоциональным фондом подъехать да, на своем красивом коне с подарком к вашей любимой женщине. И она этот кубок любви обязательно подарит вам в виде своего сердца, в виде своей ласки, в виде своей нежности, в виде своей невероятной глубокой привязанности к вам. И вы даже удивитесь, что вы могли раньше без этого жить, без этого наполнения. Ведь это такое чудо, когда тебя любит другой человек. Правда? Это же просто именно любит, не пользуется, не живет рядом, не как соседи вы существуете а именно любовь. И вы каждую минутку понимаете, какое это счастье, что этот мир вас свел вместе. Что вы встретились в этом мире, в этом времени, здесь и сейчас вы встретились. Ну что, я надеюсь, сегодня у вас произошел какой-то инсайт даже. Внутренний эмоциональный всплеск. Вы почувствовали эту сладость. Да, пока она здесь на этом красном, красивейшем фоне, да? Но ведь этот красный фон, он в вашем сердце уже существует. Это план вашего сердца. И вы здесь вдвоем. Я вам желаю счастья от всей души. Я вам желаю стать родными. Родными по-настоящему. Встречайтесь, обнимайтесь, пейте шампанское. Обязательно балуйте себя подарками, свиданиями, путешествиями. Как можно больше старайтесь быть вместе. Быть вместе, вот что очень важно. Даже на расстоянии будьте друг для друга любимыми людьми. А что касается нашей темы, какие эмоции я вызываю у нее? Вы король чаш. Обнимаю. Всех вас жду у себя в гостях на каждом своем видео. Подписывайтесь, репостите это видео, посылайте мои вибрации счастья и радости всем своим друзьям, подругам. Пусть они тоже будут счастливы. Ведь на самом деле, когда мы все счастливы, то и мир становится другим, правда? Давайте бороться с этой агрессией, непониманием и, самое главное, безразличием. Самое плохое в жизни это одиночество, правда? Одиночество и сердец. Ну что, люблю вас, целую, как всегда, ваша Елена. До свидания, до новых встреч!